Здравствуйте, это 13-й урок. Если у вас есть убеждение, что у вас может что-то не получиться, вы должны знать, не любую цель легко можно добиться. Иногда нужно приложить больше усилий для вашей победы. Если вы убеждены, что не выучите английский язык, то должны понять, что не каждое ваше убеждение истинное. Бывает, вы выбираете более драматичное, но не истинное убеждение. Представьте своего друга который никогда не учил английский язык и у него убеждение, что у вас ничего не получится. Скорее всего, если решили бы поспорить, сказали бы ему или про себя, что у вас все получится, вы уже первые слова выучили, если будут трудности, то вы найдете силы в себе и преодолеете. Конечно, завтра не заговорите по-английски свободно, но придет и этот день. Ваш ленивый друг вряд ли сможет вам ответить. Вы ведь убедительно доказали, что его убеждение не истинное. Теперь подумайте, если вы сами себе говорите, что не сможете, ваше убеждение насколько отличается от убеждения завистливого друга? Ведь если наше убеждение не значит, что оно истинное. Начинаем. Седьмое предложение. Она часто ходит в парк. Она ши часто often ходит goes ту the park. В нашем парке пакеты лежат. Пакеты с очень пахнущим мусором. Парк не для мусора сажался, а для красоты и отдыха людей. Пакеты в парке лежат и дорожат пакеты. Ждут уборки парка. Транскрипция. Park. Нету R. П. Глухая А и К Park. She often goes to the park. Она часто ходит в парк. Прежде чем восьмое написать, мы вернемся назад и напишем еще. Еще один глагол. Глагол make. Глагол make – Моя тетя создает майки, а по-английски создавать, делать что-то новое make. Важнее make только майка, созданная тети. Тетя, подобрее make, майк. Это делать что-то новое, новое создавать. А do делать, но делать больше как выполнять. И восьмое предложение. Она делает это очень хорошо. Она делает это очень хорошо. She does it very well. Она делает это очень хорошо. She does it very well. She does it very well. Теперь мы вспомним часто употребляемый глагол have. Когда мы говорим с he she, it, то have становится has. has. Например, девятое. У него есть дом. Дословно, он имеет дом. Он he. С he have становится has. He has a. И дом будет house. He has a house. Он имеет дом. У него есть дом. He has a house. У нее есть машина. Она имеет машину. Она. She has a car. Она имеет машину. She has a car. У него есть собака. Он имеет собаку. He has, a dog. He has a dog У моей подруги есть единорог, а у меня есть док. Бог ей судье. У меня живая собака, и ей имя док. Цветок хотела подарить ее единорогу, но оказалось, что это фигурка единорога. Но мой док настоящий. Собака-док настоящий друг. На конце з читается. Has. У нее есть кошка. Она имеет кошку. She has a Эй кэт. Моя бабушка говорила, что в кошках и котах она видит просвет. Кэт, свет мой, дед пирует, кэт за стол пришел. Для наших кэт бабушка открыла буфет. Коты и кошки для нас кэт. Вот бабушкин ответ. Сад, парк, там сейчас мрак Так-так-так, тик-так-так, так, там сейчас мрак Изготавливать новые идеи наливать клеймы развеясь, куку создай новые Док-док пойдет гулять, к это обедать будет. Так-так-так тик-так-так-так, пак-пак знак-знак парк. и Македону но... Рассвет встречает кот кот кот Паэ Наш урок закончился. Если у вас все получилось, то это повод порадоваться, стараться хорошие события объяснять максимально универсально. Не день хороший, а вы везучий. Если у вас что-то не получилось, вы всегда сможете получить лучший результат, порадоваться своей победе. Удачи!